Бывают случаи, когда отношения между людьми портятся на пустом месте, из-за ничего. Но так не бывает. Зачастую причиной ухудшения отношений являются магические влияния, направленные на ссору, разлуку, конфликт или скрытые интриги. В этом видео вы найдете два заговора, которые помогут снять любое негативное влияние, а также их можно использовать как защиту от черной магии.